Нет, я не понимаю в слова переход. Давай, давай, буксиней, там большие травы, бороздят просторы большого театра. Давай. Не. Ты называешь переходом то, что в нормальном генетологическом мире ага. называется «монтаж». Джонни, ну, вот, сделай ну, мне У нас по-новому называется «переход». Ты я не, не понимаю, это, это, это ты, это ты такими ага. терминами дрожаешься, как будто бы я не понимаю, с кем разговариваю.